Здравия друзья, на связи Мошкин Владимир, вот моя страница в социальных сетях, просто на ней выкладываю пост, закрепляю. И сегодня я вам открою тайну видеоролика который у нас продвигался. По поводу кражи монет, заходим на мой канал, смотрим видео, вот это, как украсть призм с моего кошелька. Здравия, друзья! На связи. Сейчас посмотрим сразу. Или через пишинговые сайты их забирают, или когда вы их в электронной почте... Это новый кошелек. Вот кошелек, на который я загрузил 100 монет и этот код Соломона, парольную фразу. Выгрузил в комментарии и под видео. Здесь нужно всего лишь два символа добавить в этой фразе и взломать их, чтобы получить 100 долларов. Эту акцию я провожу для того, чтобы доказать людям, что призм кошелек невозможно взломать. Вот он, сам кошелек R9ZC8. Сейчас я в него захожу, вставляю парольную фразу, нажимаю Sign In, ввожу любой пин-код. То есть пин-код только защищает, э, ну, на, на устройстве защиту дает, а парольная фраза на любом устройстве. Видим, что набежала одна монета за неделю и 100 долларов и так никто и не забрал. R9ZC8 Проверяем R9ZC8 55KY Да, этот кошелек. И сейчас э, обратите внимание на вот эту парольную фразу. Из ней всего не хватало двух пробелов. И я вам показываю пароль, Ввожу пин-код. То есть так можно посмотреть пароль. И видим, что После мозг, слов мозг пробел, потом идет шкин и пробел перед ладьями. То есть всего лишь вот эти два пробела нужно было поставить, и все, и уже кошелек невозможно взломать. Это я к чему вам говорю? Что? Для того, чтобы у вас никто не воровал монеты, вы должны просто задуматься о безопасности своего кошелька. И для этого проще всего сделать для себя простую парольную фразу и, к примеру, просто добавить один пробел. То есть, сохранить фразу у себя на устройстве и запомнить просто, где у вас должен стоять пробел. Как, к примеру, это сделать? Закрываем. Нажимаем «Exit». Сейчас, когда я вот здесь сделаю «Exit». И регистрирую, к примеру, новый кошелек. Здесь при регистрации нужно добавить слово «Слово». 16, вернее, символов. Вот, 16 символов. Здесь слова уже сформированы генератором случайных символов. Я ставлю пробел и, например, пишу Феррари Пишу вот так. Феррари 2, 2, 2 Только все делайте маленькими буквами, чтобы потом не запутаться. Ferrari, ставите «пробел», например, это условно, какие-то слова, которые только вы знаете, «мерседес». Все, видим, что у нас парольная фраза заполнилась, ferrari mercedes все я беру эту парольную фразу условно куда-то ее сохраняю например например открываю новый какой-то файл сделаю здесь масштаб побольше И сохраняю ее. Да? Сделаю покрупнее. Покрупнее шрифт. И беру, просто удаляю этот пробел. То есть в оригинале у меня с пробелом. Это вот оригинал. Давайте так подпишем. Оригинал. Оригинал. Так. Оригинал у нас. Ctrl-C. Ctrl-V. А это так, как мы сохранили зашифровано. Вот так. И здесь просто беру и удаляю пробел. Оп. Все. То есть, потом, когда мне нужно участв... пользоваться кошельком, даже если я в смс-ках на электронной почте этот пароль отправлю куда-либо или кому-либо, никто не сможет взломать. Я всего лишь беру парольную фразу, копирую ее, Давайте здесь сейчас зайдем. Все, вот он кошелек 7SZSF. И, к примеру, я захожу с другого устройства. да? Я скопировал парольную фразу отсюда. Нажал Sign in, войти. Вставил парольную фразу. То есть она у меня э, в неисправном состоянии. Но я знаю, что после слова Ferrari у меня стоит пробел. Я ставлю пробел, нажимаю sign in, ввожу любой пин-код и попадаю в свой кошелек. Запомнили, да? 7 7 sz 3 f То есть я попал в тот кошелек, который нужно. Давайте перепроверим. То есть запомните вот этот номер кошелька. Выходим. И еще раз заходим. Вставляем вот эту неисправную парольную фразу. И пробуем зайти. То есть если я взломщик. Если я взломщик, мошенник украл вашу парольную фразу. Я захожу. Sign in. Вожу пин-код. И вау. Я попадаю на другой кошелек. Видим, что у нас там начиналось на семерку. Вот здесь 7, Там тройка была. И буквы были. То есть все. Вас взломать невозможно, даже если знать вашу парольную фразу. Вот такой простой способ с добавлением одного пробела в том месте, в котором вы знаете, упрощает, защищает вашу работу с кошельком Призм. Обязательно, когда зарегистрировали кошелек, повторяю сейчас, когда вы зарегистрировали новый кошелек, вы берете правильную парольную фразу. Заходите. Потом берете, нажимаете на вот это на номер кошелька, отсюда копируете, сохраняете вот сюда следующей строкой. Копируете публичный ключ и сохраняете вот сюда. Все. Вот в таком виде, вот в этом, в зашифрованном виде вы должны хранить свой пароль. Все. Вот этого достаточно, чтобы у вас никто не украл монеты. Очень просто. Один символ. Но нужно просто самому помнить, где вы его поставили. Вот так вот, друзья. Акцию по монетам я буду продолжать по поводу взлома кошельков. В ближайшее время я сделаю кошелек, на котором будет уже не 100, а 200 монет. И вы будете пробовать получить эти монеты, взломав этот кошелек, этот акционный кошелек. Если за неделю никто из вас не взломает кошелек, то монеток, количество их будет удвоено в два раза. Но еще предложили ребята оставлять адрес и публичный ключ кошелька для того, чтобы каждый из вас туда закидывал монетки для взлома. Это тоже будет реализовано. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Делайте репосты, записи с моей страницы ВКонтакте, записи, которые закреплена, то есть вот первая запись, то есть возврат. Мошкин Владимир объявил о возврате всех средств, потерянных в любых проектах. То есть делайте репост этой записи, добавляйтесь в друзья и мы с вами взаимодействуем. До скорых встреч, всех благ!